Господа, все, наверное, помнят, что в свое время мы сделали такой хороший фокус, я бы сказал. В 83-84 году мы вбросили в страну мировой хит, который называется «Танец утят». История эта очень простая я влюбился в эту музыку и потом съездил к Юрию Энтину и попросил его, и он за ночь написал русский текст. И мы уже выступали вечером на телевидении, в молодежной редакции. И буквально через неделю этот хит пела вся страна. И его пели во всех детских садах, во всех школах, во всех, на всех гулянках и поют до сих пор. Когда меня останавливает гаишник, я ему говорю, слушай, а давай ты меня не будешь штрафовать, там забирать права, а давай поспорим. Он говорит, на что поспорим? Я говорю, давай поспорим, что ты знаешь меня с детства. Он говорит, я спорить не люблю. Я говорю, да давай поспорим, все-таки. Ну как с детства? Я говорю, ну вот ты в детском саду танец у тебя танцевал? Он говорит, танцевал. Я говорю, вот замечательно. А это благодаря мне в России появился этот хит. На русском языке. А сейчас мы делаем еще одну такую попытку, только с другой музыкой, с другими словами, солировать в этом, э, в этом произведении будут мои внуки. Василиса Назарова, Тихон Назаров, э, э, Кирилл Хохлов и Владимир Хохлов. И Тихона я назвал, да, еще Серафим, но он, наверное, выйдет только к концу, ему год. Вот, <свят> У меня их пятеро. Вот. И с огромным успехом в нашем театре идет мюзикл, даже такая детская опера, которая называется муха Цикатука" на стихи Корнея Ивановича Чуковского. А сейчас я сочинил еще один, пользуясь тем, что такой успех был у «Мухи-Цокотухи», я сочинил. Мюзикл, который называется «Айболит». И скоро он тоже появится. И вот центральный хит из этого произведения сейчас и прозвучит. И он называется «Африка». Но только прежде я приглашу сейчас нашего главного балетмейстера, Андрея Глушенко, для того, чтобы он с вами поработал. Это удивительный был аттракцион. Получилось, нет, Владимир Васильевич, не, не очень. Ну тогда я приступлю к своим прямым обедам. Давай. <свят> Добрый вечер, дамы и господа. Андрей Глушенко. Владимир Назаров. А, Владимир Васильевич забыл сказать очень важную вещь. Дело в том, что при постановке вот этого нового нашего мюзикла мы столкнулись с одной проблемой, а именно масштабностью этого мероприятия. Мы замахнулись на огромное полотно, которое безумно понравится абсолютно всей стране. Мы в этом уверены, и я думаю, что вы в этом скоро убедитесь. Но! Дело в том, что нам немножко не хватает исполнителей, поэтому Владимир Васильевич поручил мне провести сегодня кастинг. Кастинг среди вас, дорогие зрители. Давайте поаплодируем сами себе. Спасибо. Для этих целей, ну, вы знаете, что такое кастинг, да? Обычно в России кастинг, ну, вы понимаете, как происходит, да? Либо, либо связи. У нас кастинг происходит все по-честному. По мы реально выбираем таланты. Поэтому мы сейчас из вас выберем людей, которые будут участвовать в нашем э, мюзикле. Для этого я вас попрошу встать. Абсолютно всех мы сейчас будем вместе с вами кастинговаться. Под наши аплодисменты. А Владимир Васильевич, между прочим, наблюдает за Буду этим. Будем наблюдать, да. Да, да дело в том, внимание. что э, у нас везде камеры, вы видите, что э, и много мониторов, поэтому вы сами себя сможете увидеть на мониторах и оценить свои возможности и поймете, что у нас все честно. Очень хорошо. Давайте поаплодируем сами себе, потому что мы и зрители превратились в актеров, и в артистов, танцоров, певцов, музыкантов. Мы это любим больше всего. Спасибо, друзья. Спасибо. Я очень рад, что вы откликнулись на нашу просьбу. Итак. Сейчас при помощи двух солисток балета нашего театра, Светланы Бондолетовой и Виктории Бронниковой, под ваш аплодисменты, они появляются волшебным образом на сцене, выучим хореографию к нашей песне из этого замечательного нашего мюзикла «Африка». Очень просто. Итак, это будет правая часть зала, это левая часть зала. Правая часть зала поворачивается направо. Поворачиваемся направо все лицом. Левая часть зала поворачивается налево. Очень хорошо. Вы видите перед собой э, человека, который стоит перед вами. И возьмите обе свои руки. И вот приведите их в движение, положите им э, ему Наталью впереди стоящему человеку. <свят> да, у нас это, это шоу-бизнес, друзья. Здесь заплечики не работает. Да, абсолютно верно. Вот э, Виктория будет помогать э, этой части зала, а Светлана будет помогать этой части зала. Учим первую фигуру. Она очень простая. Идем вперед. Пошли. Раз, правой ноги, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще четыре шага прошли. Очень хорошо. А теперь разворачиваемся на 180 градусов и хлопаем три раза в ладоши. Раз, два, три. То же самое должны были вы сделать, да? В эту сторону все получилось. Отлично. Идем обратно. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, еще четыре шага прошли и три раза лопнули. Я поздравляю вас, вы получили первую фигуру. Поаплодируйте сами себе. Супер. Двигаемся дальше. Мы это будем повторять дважды. Запомнили. Учим вторую фигуру. Итак, внимание, смотрим на нас. Поднимаем вперед правую ручку. Очень хорошо. Правая, знаете, молодцы. Балет это ваше. Итак, правая ручка. С нее мы начинаем. И вперед. Потрясли вот так вот. Хо -о -о. Хорошо. Теперь левый. Хо -о -о. Замечательно. Теперь правую вверх. Хо -о -о. Теперь левую вверх. Отлично. У нас хорошо получается. Теперь правую. Здесь, где у друг друга у себя бедро находится. Да? Вот туда ее опустили. И так немножечко нужно, знаете, так сделать, как Бьонси делает, или а, африканский исполнитель. Так. О -о -о. Да, супер, получилось, только не хватает этого звука. О, давайте сделаем. И. О. Отлично. Теперь левую руку опускаем на левое бедро с таким же звуком. Замечательно. Хор это тоже ваше. Замечательно. И теперь делаем вот так. Замечательно, вы очень талантливы. И после этого прыгаем и четыре раза бьем ладошки. Раз, два, три, четыре. Супер. Это мы должны будем повторять дважды, запомнили? Хорошо, еще раз. Правая ручка вперед. И раз, левая. Правая наверх. Раз, левая наверх. Хорошо. Пошла сексуальная часть. <му>, Супер! И хлопаем ладошки. А. А. А. Ха. Здорово! И нам осталось выучить третью, третью часть Марлизонского нашего балета. Все вместе, все вместе, и право-левая сторона, идем влево, вот так ручки подняли, очень хорошо, и пошли, раз, два, три, четыре, раз, два, еще раз, отлично, для нас справа, для вас влево, поехали, и, раз, отлично, теперь в другую сторону, очень хорошо, еще, супер, хорошо у вас получается, супер, и теперь делаем это движение целиком, Поехали вместе с девочками. И раз, и раз, и раз, два, три. Супер! Раз, и раз, и раз, два, три. Я поздравляю вас. Вы выучили первый профессиональный танец в своей жизни. Давайте поаплодируем друг другу. Владимир Васильевич, моя труппа готова. Начинаем! А, мы начинаем, можем, да, дамы и господа? Пожалуйста, я вас очень прошу, от этого очень много зависит, от того, как вы выступите. А, моя, ну на зарплату мы еще не танцевали, моя репутация зависит от того, как вы отработаете этот номер. Да, спасибо, я люблю вас! Итак, дамы и господа, на сцене Государственный музыкальный театр национального искусства под управлением Владимира Назарова и внуки Владимира Назарова с супер-мега-хитом «Африка» поехали работа Мне понравились вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот там наверху клевые. Вот тех берем. И вот те, вот те, вот те хорошие, вот эти пригодные, вот эти молодцы. То есть третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый ряд. Берем всех. Всех берем. Всех берем, дамы и господа, поискветы вам. Музыка. Молодцы. Подождите, подождите. Сейчас, чтобы убедиться в правильности нашего выбора, друзья, вспомнили первое, встали, стали. Финальная часть кастинга. Вы помните, Василиса, я, я на место. грани, я на грани, вы должны не помочь. Первую фигуру, помним? Эта часть зала поворачивается туда, повернулись. Абсолютно все, абсолютно все. Эта часть зала повернулась туда, абсолютно все. Взяли, взяли, да? Отлично, с правой ножки все вместе дружно под нашу музыку. Отправляемся в бое пить шампанское. А у нас Андрей!